Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире очередное заседание телевизионного дискуссионного клуба Казанского федерального университета. И тема нашего сегодняшнего заседания – цифровая перестройка и ее гуманитарные последствия, угрозы и вызовы. Мы поговорим о цифровизации, о ее последствиях, последствиях в быту, в экономике, в обществе. Цифровизация неизбежна. Цифровизация в России сегодня продолжена национальным проектом, архиварным национальным проектом. И складывается ощущение, что наши власти, власти страны всерьез полагают, что именно цифровизация станет той волшебной палочкой-выручалочкой, которая разрядит накопившиеся общественно-политические противоречия в стране, даст импульс стагнирующей экономике, улучшит управляемость, укрепит дисциплину, повысит производительность труда и, другими словами, превратит наш российский народ, итальянистые в кавычках, залаберный немножко, расслабленный, в трудолюбивых и дисциплинированных немцев, опять же в кавычках. Осуществимы ли эти планы, какие препятствия стоят на их пути и каким экономическим и гуманитарным последствиям приведет тотальная цифровизация страны, на эти вопросы мы сегодня попытаемся найти ответы. И я представляю наших экспертов, это профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Терещенко Наталья Анатольевна. Так, да. Наталья Анатольевна у нас сегодня представляет лагерь так называемых цифроскептиков. И на этом месте, на этом месте должны быть, были прозвучать продолжительные аплодисменты гостей в студии, но в связи с карантинными мероприятиями наше заседание уже в который раз проходит без них. Не получит заслуженных аплодисментов и по тем же причинам, и другой наш эксперт, представитель лагеря цифрооптимистов, это директор Центра цифровой трансформации Казанского Федерального Университета, заведующий кафедры киберфизических технологий Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Казанского Федерального Университета Чекрин Дмитрий Евгеньевич. Это я. И третий наш гость, известный экономический журналист, блогер, БИГБОВ Альберт Дамирович, который сегодня будет представлять, выступать, точнее от лица, конспирологически настроенной общественности, весьма, слово сказать, многочисленной. Вот. И первый вопрос, который я хотел бы задать нашим экспертам, я хочу, этот разговор, я хочу вот чего. Я хочу начать разговор с Никиты Михалкова, с Бесогона. Человека, который на днях совсем недавно выпустил известный ролик, в котором высказал опасения о том, что мировая закулиса в лице Билла Гейтса, Рокфеллеров и приближенных к ним людей хотят провести так называемую чипизацию населения. Чипизация, согласно опасениям Михалкова, часть... Население планеты должна получить в чип, встроенный в организм, в тело. Эта часть населения получит доступ к хорошему образованию, хорошему здравоохранению, к материальным благам. А большая часть планеты или те, кто не захочет чипироваться, будут прозябать вольными, но на задворках цивилизации. И у меня вопрос, наверное, первый вопрос Дмитрию Евгеньевичу, человеку, который, пожалуй, наиболее сведущий в области цифровизации, человек, который своими руками приближает наше цифровое будущее. Технически возможно внедрение чипа в организм человека и технически возможность существования жидкого чипа, потому что речь в том числе шла и об этом, во-первых, вопрос о необходимости целесообразности так называемой чипизации. В мире есть несколько экономик, которые уже сейчас ориентированы исключительно на нее. Самое значимое из этих экономик это Китай. У каждого жителя страны есть единый социальный рейтинг. Другое дело, что просто это пока учитывается при помощи систем видеонаблюдения, при помощи слежения за сотовым телефоном, а не при помощи слежения за каким-то там, условно говоря, вот устройством, которое живлено в человеческое тело. Это раз. Во-вторых, Билл Гейтс не говорил о переводе опыта Китая на весь мир, он говорил о другом, что существует значительное количество стран третьего мира, в значительном количестве стран третьего мира их производительность, целеустремленность для построения продуктивного общества, вообще стремление защитить планету от загрязнения, стремление вообще в принципе э, учитывать в какой-то конструктивной деятельности мало. Условно говоря, если вы в ЮАР там во многих кварталах, многих городов выйдете на улицу, и вы белую, обратно вы домой не дойдете. Для того, чтобы нейтрализовать эти порывы во многом, то для стран совсем-совсем третьего мира, для тех, где это целесообразно, можно произвести, произвести некоторый цивилизованный обмен. Условно говоря, Гуманитарная помощь взамен контроль того, что происходит. Человек не занимается конструктивной деятельностью, опять же из стран третьего мира гуманитарную помощь он не получает. В какой-то момент, с точки зрения как раз вот, ну, сторонников этой концепции, то есть э, количество тех людей, которые э, не хотят заниматься э, вандализмом, убийствами, грабежами и хочет взамен этого, по крайней мере, получать необходимые средства для существования хоть какую-то работу, ну, превзойдет количество тех людей, которые пытаются, что называется, ограбить ближнего своего, его убить, там, раздеть договоры, но будут свободны вот от этих чипов. То есть речь шла о интеграции этих технологий именно для контроля деструктивных слоев общества, для того, чтобы превратить их в конструктивные. Отвечу на ваш вопрос. Интегрировать какие-либо чипы, либо, опять же, биомаркеры, то есть это могут быть биотехнологии на текущий момент, это не то, что никакой сложности не представляет, это настолько примитивная задача. То есть, условно говоря, те же самые RFID-метки которых все слышали, которые вот применяются везде, начиная с кодов, заканчивая товаров магазинами, они сейчас исполняются даже не в виде чипов, а в виде абсолютно миниатюрных, есть в том числе субмиллиметровые вот изделия, да, которые выполнены при помощи эластичной био-неотторгающейся ткани, они, кстати, часто вот используются в госпитах, которые просто даже на кожу наклеить не несмываемым клеем или вот под кожу, под эпидермис взять, и все. На, в рамках этого чипа есть все сведения, которые, условно говоря, помещаются в паспорте человека, плюс можно сделать обратную связь, то есть, вот, по крайней мере, какое-то информации, свидетельствующий о нарушении данным человеком вот, каких-то мер, и его социального статуса, туда можно обеспечить. То есть эта технология уже есть, она массовая, она практически бесплатная, а, проблем в ее внедрении нет. А, эти технологии, они уже сейчас внедряются на территории практически всех стран мира, пока еще не в плане, что называется, вживления там, под кожу, но в плане вот именно наличия все больше и большего количества цифровых сервисов, все больше и больше замены, что называется, натуральных документов с цифровыми эквивалентами, ну, вот, один из простейших примеров, это замена на территории всей Российской Федерации вот, обычных трудовых книжек цифровыми трудовыми книжками. Вот. Так как вы сейчас мне не задавали вопрос о моральном аспекте, Этих видов изменений. Но я, правда, на него все равно вот, первоначально частично ответил, да. Я не буду говорить, хорошо это или плохо, но то, что эти технологии уже сейчас есть, развиваются, и их сдерживающим фактором является исключительно, что называется, от окно Вертона, что называется, от неприятия до того, что это нормально, это факт. То есть их можно внедрить сейчас в любой момент. Вопрос только исключительно настроения населения. Угу. А у меня вопрос к Наталье Анатольевне. Наталья Анатольевна, вот смотрите, почему. Так нервно общество реагирует на. и э, так охотно поддается панике, связанные с, э, с 5G, вот, с вот эта тема, э, которую нам очень прекрасно разъяснил Дмитрий Евгеньевич. А, а почему у народа, так, какой, у населения такой страх? Почему это же не только у, скажем так, у бедных слоев, где-то Афри... в Африке глубоко или в... в Латинской Америке. Э, вполне приличные Британия жгут вышки 5G эта волна пройдет по всему миру, жгут даже у нас, ну, в отсутствии 5G у нас жгут 2 или 3G даже, 3 даже 2G там старые старой вышке, но ну, тем не менее, почему, на ваш взгляд, вот этот гуманитарный аспект, такой страх перед цифровизацией, перед чем-то новым и опасения, связанные со здоровьем, с, с работой, с... чем они порождены? Мне кажется, здесь есть несколько моментов, которые порождены, кстати, в том числе и теми самыми технологиями, о которых мы сейчас говорим. И об этом пишут, кстати, очень многие и западные, уже ушедшие от нас, типа Бодрияра, и живущие еще такие вот философы, да, скажем так, хотя они себя философы никогда не назовут. Говорят о том, что появление, приход интернета сыграл очень злую шутку. Потому что если мы сначала воспринимали интернет как пространство, где мы можем получить информацию, и в силу своей альтернативности, неофициозности, идеологической, не зашнурованности, это будет истинная информация, потому что мы продолжали пользоваться понятием истины, мы продолжаем и до сих пор им пользоваться, хотя оно многократно проблематизировано, то выяснилось что вот это множество аспектов которые предлагает нам интернет а в интернете же вы прекрасно знаете полно всего и правильной информации информации корректной, скажем да правильно правильно вообще не, не тот термин который мы должны использовать и заведомо э, ложной информации фейков в, в интернете полно всего и вот вот этот пассианс в итоге он привел к тому что человек перестал верить вообще всему. То есть когда вы говорите, а почему вот не верит или видит что-то, а потому что вообще ничему не верит. И вот этот э, кризис доверия, который сегодня уже в общем-то, э, во всех абсолютно областях существует, кризис доверия в науке, кризис доверия в образовании, кризис доверия в политике, интернет вот эту вещь выполнил. Он полностью разрушил вообще какой-то э, культурный, социальный институт доверия. Вы сказали, что некоторые аспекты цифровизации вас не устраивают, вы их опасаетесь. Вы можете сказать, что вас не устраивает? Вот смотрите, вы, Дмитрий Евгеньевич действительно развел вот это понятие цифровой экономики и цифрового общества. Я знаю, что у нас тут была некоторая эйфория по поводу общества 5.0, да, который к нам из Японии неожиданно нагрянул, когда его совсем не ждешь. И вот когда речь зашла, если вы помните, в прошлом году, по-моему, у нас приезжал какой-то товарищ с компании Mitsubishi, где они вот как раз пытаются реализовать эту стратегию общества 5.0. И как раз вот когда разговор шел об экономике, вообще о, простите, не об экономике, когда разговор зашел о том, что способствует и что препятствует вот этому обществу 5.0, то он и во всех документах, вот которые они там публикуют, и статьи, и интервью по поводу общества, они говорят, что а у нас, в общем-то, мы как раз вот эту big data хотим создать, а ребята-то не хотят отдавать информацию вот в эту big data. То есть речь как раз не о повседневном человеке, не о том, который боится всего, а речь идет вот об этом собственнике, который вовсе не хочет эту информацию. В это погружать. И тут возникают вопросы юридического порядка, правового порядка, там, экономического, потому что оказывается вот этот собственнический момент в отношении информации. Ну, технологии ⁇ это вообще уже вещь, которая имеет э, имя автора, да, и патент, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь вопросы собственности. А вопросы собственности ⁇ это вопросы буржуазного права. То есть мы находимся вот в этом буржуазном праве, мы тут никуда не уйдем. Я просто приведу пример совершенно из другой, казалось бы, области, но мне кажется, он здесь будет не лишним. Так вот получилось, что у меня, слава богу, дом живет не философ, а нормальный такой инженер и вот мы как-то разговаривали об авиастроении потому что он сам он ракетчик по образованию занимался вот как раз вот в этой области работал и разговор зашел о вещах которые мне например показались очень интересными он говорит почему в советском союзе авиастроение развивалось но ну, действительно семимильными шагами и ну, вот вы что хотите собачками разродить? Все равно мы на этом советском авиастроении сегодня живем, и оно все равно еще в каких-то областях впереди планеты всей. А он говорит, это а очень просто, а потому что у нас ни одна авиастроительная фирма не имела своих секретов. Да, были секреты на уровне первого отдела, на уровне государственной тайны, но у нас технологии производства различных узлов передавались на уровне не просто там «я тебе дарю», потому что это общее достояние, технологии – это общее достояние. И он говорит, никогда никакой Локрид Мартин, никакому Сикорскому, никакому Боингу свои технологии не передаст. Вы посмотрите, бои идут не за э, производство, а за передачу технологий. Передача технологий – это предмет торга, чего никогда не было в Советском Союзе. Вот вам, пожалуйста, собственность. И информация сегодня попадает в ту же самую среду. Да. А, Дмитрий Евгеньевич, у меня, знаете, я хочу свернуться к России и к ее перспективам цифровизации и новой экономики. Вы можете обрисовать эту Россию будущего, когда те вещи, которые прописаны в программах, в целях, в той работе, которую вы делаете, вы – воплотятся в жизнь. Есть программа цифровая экономика. Uh -huh. Программа цифровая экономика, это в общем-то краткосрочная программа, ну вот, по аналогии с Советским Союзом это можно рассматривать как а, программу действий в экономике на следующие 5 лет двадцать 2025 года. Россию 2025 года я с трудом могу назвать Россией будущего. А, то есть понятно, что эта программа выполнена не будет, а, так же, как во многом не выполнялись эти программы 5 лет, а, кроме как 5 лет индустриализации. Но тем не менее ничего принципиально нового мы как-то не увидим. То есть у нас а, Скорость загрузки веб-страниц на наших смартфонах будет выше, но не факт. Видео в интернете, наверное, будет больше, потому что его делают все, кому не лень. Работать на удаленке мы, наверное, будем тоже больше, чем появляться в офисах. В портал госуслуги, наверное, будут синтегрированы наконец-то практически все услуги, которые сейчас требуют личной явки. А так, принципиально, что должно измениться. Вот Вообще, вот на что направлена программа «Цифровая экономика» — это то, что обыватели не увидят. Программа «Цифровая экономика» направлена на модернизацию всех типов и классов производств. Люди на производствах работают, и они пользуются их продуктами. А Продукты-то даже сами не изменятся, у, улучш, улучшится их качество — Уменьшится их стоимость, увеличится их доступность. Но для самих потребителей, для самого населения принципиально по отношению к сейчас, 2020 году, не изменится ничего. Повысится эффективность экономики. Может быть кратно, может быть нет. Вот на что направлена программа Цифроэкономика. Это программа следующей пятилетки. То есть это же самое будет мясная курочка, а не какой-то субстрат. Который показан, Но ну, эти субстраты, мясные субстраты, про которые да, вы да. говорите, которые сейчас вот начинают выращиваться, это вопрос не следующей пятилетки, это вопрос: если повезет для опять же массового спроса, когда это будет более рентабельно, чем выращивать курочку. Ну, наверное, ну, я могу ошибаться, потому что речь идет о далеком горизонте планирования, это после 2050 года. Потому что курочку выращивать очень рентабельно и очень-очень дешево. Мясо настолько дорого вот, делать вот такое вот искусственное, ну, просто вот ну, вот, вот, ну, вообще. Это, знаете, я могу привести вот другой пример, он тоже соотносится на самом деле с цифровой экономикой, если бы точным, с новыми энергетическими производствами. Вот уже, наверное, лет 60 человечество болеет не только чистым, что называется, термоядом, то есть вот, практически там, бесплатным экологически чистым производством там, электрической энергии, да, человечество болеет другой вещью, как сделать э, эффективный двигатель на воде. Вот я просто приведу пример. То есть двигатель на воде, работающий, сделать можно. Его можно сделать уже лет как так 80. Потому что такое вода H2O? Это водород, и есть двигатель работающие на водороде. Это кислород, и есть двигатели, работающие на кислороде. Всего-навсего, что нужно сделать, это осуществить операцию, которая разделяет водород и кислород. Такие операции есть. Но они просто до сих пор являются либо технологически очень сложными, либо потребляют энергии больше, чем потом будет вырабатываться одновременно из водорода и кислорода. Вот вопрос с искусственным мясом, по крайней мере, лет, наверное, 30-40-50 по отношению к курице будет сделать, то конечно, можно. Но это гораздо более затратно, чем курица. Вот в этом плане, например, да, вот мне, кстати, вот непонятен, может быть, как раз вот кто-то вот из коллег вот имеет вот альтернативное мнение, то есть вот как раз ответит, да. А, мне непонятен вот, один из фильмов, который вот, представляет как раз вот, планету будущего, и который вот, очень многие хвалят за научную достоверность, Интерстевр. Там все очень классно, они приглашали физиков, приглашали там, ученых космологов астронавтов, все. Мне одно ну, не могу понять. Да до чего же человечеству нужно было дойти, чтобы научиться на Земле выращивать одну только кукурузу и больше ничего? Это же настолько неудобно, неправильно, технологически сложно. Почему вдруг кукурузу-то? Вот с мясом такая же фигня. Почему вдруг искусственное мясо? Почему, например, неэффективный соевый белок? Если вы посмотрите рассказы, например, повести фантастов 60-70-х годов, когда перспектива голода к концу 20 века виделась вполне себе из-за перенаселения реальной, ну, действительно, в 60-70-х -х, х годах вполне себе рассчитывали, что к концу 20 -го века может начаться общий мировой голод просто из-за перенаселения планеты. Но там вполне себе решалась эта проблема массовым производством соеподобных белков, то есть искусственной сои. Что вдруг мы на мясо сейчас стали ориентироваться? Я не понимаю. Сою производить гораздо проще. То есть, Если вдруг на планете, например, в странах третьего мира начнется голод, то есть вот если, например, там будет необходимость перейти на высокопротеиново содержащие продукты, перейдут на сою, но никак не на мясо. Мясо сделать очень сложно. Вы делаете роботов, вы делаете системы, которые высвобождают людей с производства. Нет, мы производство автоматизируем, мы не освобождаем с них людей. Это мы уже говорили с вами на прошлой передаче, извините, не перебиваю, но вы просто сразу переводите на неправильное основание нашего разговора. Мы, а, те производства, которые в, то, в частности и мы тоже автоматизируем, они а, оценятся на то, что люди будут происходить переквалификацию, будут становиться операторами тех же самых роботов, но людей с производства мы не убираем. Потому что ваш вопрос предполагает увеличение безработицы. Да, да, у меня вот этот вопрос, потому что когда мы говорили о лудитах новых, я подводил к этому ответу, надеялся, что вы услышите, потом развернуть эту тему о том, что люди просто боятся потерять цифровая работу и Цифровая экономика повышает общее количество доступных ресурсов населения. Благодаря тому, что становится доступным большее количество ресурсов для населения, становится возможным между большим количеством людей его распределить. Из-за того, что появляется излишки, которые можно распределить между большим количеством населения, становится возможным создать большее количество абсолютно не необходимых, но доступных рабочих мест. Эти рабочие места, в частности, это те рабочие места, которые люди могут получить просто находясь у своего компьютера или у своего телефона. Самым простым, таким популярным примером, который, что называется, внес Яндекс сейчас в нашу жизнь — я не знаю, много ли пользуются этим сервисом Это Яндекс Яндекс.Толка Когда людям платят за то, что они рассматривают На каких картинках светофоры есть, на каких картинках светофоров нет То есть это все происходит как раз из-за того, что цифровая экономика позволяет В развивающихся, в развитых странах да, достичь определенных излишков производства Которые можно распределить между большим количеством людей Которым можно просто обеспечить занятость Но которая для реальной необ... экономики не необходима Поэтому те люди, которые ранее были заняты в реальной экономике Экономики, но были при этом операторами ручных станков или вручную, там, например, ткали и перебирали, они точно так же сейчас будут заняты в экономике, но не на тех профессиях, которые обеспечивают именно производство реального товара, да, а именно на тех профессиях, что, что называется лишь бы они были заняты и давали, что называется, феноменологическое преимущество нашей цивилизации, то есть вот обеспечивали ей зрелище, но не хлеб. То есть хлеба у нас становится все более и более достаточно с развитием цифровой экономики. то Та часть населения, которая была сосредоточена на производстве хлеба, сейчас переходит в ту область, которая занимается производством зрелища. Вы говорите о обществе, которое очень напоминает такое идеальное общество практически коммунизм. Да? Человек, в общем-то, если он не занят в производстве, реальном производстве, которое выпускает товары, которое выпускает эти товары в большом количестве, он может быть себя занять там, в играх. Я не знаю, он, скорее всего, будет получать меньше дохода, да, чем человек, который занят в производственной деятельности более важной для общества. Тем не менее, он никогда не умрет с голода, то есть у него будут какие-то развлечения. И по сути, часть лишних людей, которые высвобождаются из, в, традиционных, в традиционных взглядах, это люди лишние, и в другом обществе они просто умирали с голода. В современном обществе, в цифровом обществе эти люди будут, найдут себе другую работу, и более простую, более приятную. Вот. Это по большому счету... Это похоже на коммунизм? Да никак не похоже. Потому что вообще картинка, которую вы рисуете, она более чем странная. Потому что у нас кто-то играет, получает удовольствие, непонятно чем занимается и живет на благотворительные какие-то ресурсы. Вы видите, сейчас гораздо более серьезная проблема стоит. Например, мы сталкиваемся со старением населения. У нас количество работающих людей, количество неработающих, их порциональное соотношение меняется не в пользу работающего населения. Нам скоро работать некому будет. Вот к тому самому станку неважно. К ручного управления или роботизированную, простите, экономику, некого будет запускать. Да плюс еще ко всему прочему, мы поем и пляшем с утра до вечера. Вот я тут еще такая мамаша запоздала ее, у меня два чемодана мальчика еще мальчиком по 9 лет. Так вот, я смотрю на этих детей и на мамашка этих детей, которые, например, говорят: он у меня будет трошник, ему поставили тройку. вот что, на завод что ли идти? Представляете, вот насколько перекарюжный создать. Когда вот не пустят просто. Я скажите, говорю уже этой мамаши, скажите, Понимаете, вы совершенно другие вещи называете. Вот я вот когда вы говорите о коммунизме, вы должны прежде всего упомянуть основное положение от коммунизма. Вы его помните? Напомните. От каждого по способностям. Да. От каждого по способностям в текущей экономике от каждого берется не по способностям, а просто люди занимаются фигней. Вот на самом деле, да. Но современная экономика даже такое общество пока по-прежнему поддерживает. И вот, собственно говоря, она развивается в области цифровизации, то, что это единственный способ поддерживать общество, которое, вот, в общем-то, да, вот, во многом. Вот... Занимается фигней. Да. То есть оно сохранит общество в другой форме. Да. Оно может и это, его и сохранить. Иногда может его сохранить. И это связано... оно может, превратить в кошмар. Да. Это связано, скорее всего, даже с гуманитарной миссией такого общества, поскольку эти люди действительно реально не нужны, наверное, в экономике. Если экономика может производить... Они не нужны, но они должны заниматься делом. Можно еще один взгляд? Американская социология, самая лучшая социология в мире, они сейчас дают выборку такую. 30% американцев верят в чипизацию, верят в то, что есть заговор и есть Билл Гейтс. 30% американцев. Вы думаете, они на улицу вышли просто так? Вы понимаете, у них сейчас что в голове происходит, если там мы включаем телевизор, видим картинку, там из театр абсурда самый настоящий развертывается перед нашими глазами. Дмитрий Евгеньевич, еще что-то дополнительное. Да, я вот хочу дополнить. Дело в том, что то просто вот на самом деле да, то есть э, конструктивной позицией является то, что вот на самом деле да, у биогейца, вот конкретно вот у этой личности, вот очень давно, на протяжении как минимум последних 25-30 лет, есть ресурсы корпоративные на то, чтобы сделать с человечеством все, что угодно. Потому что ну, по последней статистике, по-моему, что-то порядка 80 или 85% всех домашних ПК э, основаны на базе архитектуры операционной системы Windows, которая может собирать практически любые сведения о человеке, то есть, например, даже потому, как человек печатает на клавиатуре, каким образом он двигает мышку, не говоря уже об использовании веб-камеры, можно получать, если есть такое желание если есть такая необходимость. А человеке абсолютно все, начиная от его психопрофиля, заканчивая его текущей производительностью, отвлечением на разные задачи. Поэтому на самом деле а, вот, э, у Билла вообще необходимости получать какой-то новый инструмент не было. Потому что, во-первых, этот инструмент уже давно существует, это RFID-метки, во-вторых, такая власть у него уже была. Если бы он хотел сделать, он сделал бы это уже Скажите, абсолютно а я давно. Я как да. частный человек давал согласие на то, чтобы он на меня досье собирал. Нет, так, нет, я говорю, у него возможность такая и есть. Не у него конкретно, у операционных систем, которые стоят на наших компьютерах, mm -hmm. такие возможности есть, но они не используются. Но они не используются. Вот э, Это, собственно говоря, почему они не используются? Потому что другая отрасль экономики, которая точно так же сейчас достаточно широко развита в цифровой сфере, это программное обеспечение, которое борется как раз э, с собиранием о вас частных данных. Это те же самые антивирусы. И вот распространение тех же самых антивирусов, которые есть на компьютере практически каждого пользователя, они подтверждают, что ну, это их бизнес, то, что действительно о вас информация сейчас не собирается, она никуда не уходит. То есть возможности есть, их просто не использовали, может быть, использовать и не будут. То есть вот, ну вот, нет необходимости придумывать какой-то новый инструмент в формате чипизации. Ну, нет необходимости такой. То есть он никакого нового ресурса им не даст. То есть вот дело в этом. Он уже есть, он уже был. Когда вы говорили, что Дмитрий когда вы говорили, что э, масса людей в современной экономике занимается фигней и получает за это деньги? Может заниматься, имеет возможность, да, занимается регулярно. Это можно назвать лишние люди для экономики. Ну, об этом как раз и речь. То есть на самом деле в Советском Союзе их назвали бы бутуньяцами. Да. Да, это а, так. То есть это те люди, которые, я, может быть, не назвал, что они занимаются фигней, я назвал их лишними, но такие люди и есть, и такие люди ну, Просто выражение «лишние люди» — это устойчивое выражение, его недопустимо применять вот, просто вот в нашем с вами диалоге. Это страшное выражение. Его недопустимо применять в качестве некоторого просто повседневного термина, да. как термин бытового да. языка. То есть мы этих людей просто отводим ну, мы, в другую категорию, более низкую категорию. Да, мы общем-то сейчас говорим, тем более у нас прямой эфир, как да. вы говорите. Uh -huh. да? И значит, то, что нами сказано, оно получает уже другой вес. Как мы обозначим этих людей? Как бы вы обозначили таких людей, которые э, в, соврем... в экономике 80-х годов считаются бетунеядцами? Они, составля... они не создают добавочную стоимость, они не создают материальных бак. То есть они являются для экономики на текущий момент грузом, их необходимо переквалифицировать. Они для, являются таким грузом или балластом, не создающим дополнительную стоимость с точки зрения, уж простите меня, с терминологии буржуазной экономики, ну, в рамках которых мы сейчас существуем. Позвольте, но дети не создают прибавочной стоимости. Мы, мы не говорим про способное мы, мы про про для мы цифровая про цифровая. Реком... И вот я как раз сейчас хочу сказать, что. Опять же, здесь, ну, опять же, у всех свои тараканы, да, поэтому вот это мои тараканы. Мы все равно будем говорить о собственности, мы все равно будем говорить о типе экономики. И вот, допустим, мы говорим о том, насколько будет распространена вот эта цифровая экономика, и насколько велики риски распространения. Если речь о цифровой экономике, я за. Но смотрите, что получилось. У нас сейчас, мы с вами, где работаем? В университете. Это что за сфера? Это сфера услуг. Мы с вами производим услуги. Услуги имеют свою стоимость, и мы эту стоимость либо увеличиваем, либо не увеличиваем. И поэтому главный критерий моей работы, участвую ли я в грантах, приношу ли я деньги по хоздоговору и так далее, и так далее. И, так далее. и вот мы эти пальцы загибаем, и оказывается, вообще уже всем по барабану. Учим мы кого-то, не учим, что происходит в аудитории, как идет общение со студентами и так далее. Это вообще даже не учитывается в наших отчетах. Что такое медицина? Сфера услуг. И поэтому вы приходите на операцию и спрашиваете, скажите, пожалуйста, а вы мне будете какую операцию делать? Полосную или лапароскопическую? Это я рассказываю случай жизни, это не анекдот. А врач говорит, а вы как хотите? Я говорю, вы простите, пожалуйста, я же пришла к вам, ведь вы же специалист, ведь вы же знаете, вот как вот это сделать. У меня вот с сестрой была такая картинка, говорю, вы скажите, мне нужно понять, вот что там происходит. Она говорит, а вы с ней посоветуйтесь, вот она как скажет, мы ей сделаем такую операцию. Но это же бред собачий. Раньше, конечно, можно было ходить со шрамом от шеи до пятой точки, но зато врач отвечал за то, что делать. А сейчас он будет спрашивать тебя, что ты хочешь. И вот пока у нас медицина останется в сфере услуг, пока у нас образование остается в сфере услуг, пока таким образом у нас принципы экономики захватят фундаментальную науку, пока принципы экономики захватят э, сферу искусства, вот тут мы получим все ужасы, все страхи, все трагедии цифровизации. Потому что принцип цифровой экономики мы посчитаем, Принципом организации цифрового общества. Что, ну, это, это катастрофа. Что неприемлемо, да? Это Я неприемлемо. полностью согласен с этой точкой зрения. Это а, катастрофа. Это можно это исправить? Э, современная технология... С Технологии это не исправляет это исправляют люди. Mm -hmm. Это исправляют лица, принимающие решения. Технологии это инструмент. Это атомом можно вырабатывать электрическую энергию, атомом можно бомбить города. Это инструмент, не более того. А, хорошо. Вы разрабатываете системы, которые... Связанная с медициной, медициной будущего, которая, возможно, будет диагностировать да, в автоматическом режиме здоровье человека? Нет. Обеспечивать помощь и ассистирование в диагностике ⁇ это разные вещи. Не автоматически диагностировать. Хорошо, оказывать помощь, но решение должен принимать врач. Возможно ли а, ситуации, когда в, в будущем ситуации, когда человек приходит на операцию и предлагает в качестве услуги такую или такую операцию делать, что с развитием ваших технологий это отпадет и постоянно автоматически говорит, что вам <говорит> нужно такое. Решение Прешу. должен принимать человек. Всегда. Без исключения. То есть во всех критически важных областях, от которых зависит жизнь и здоровье людей, неважно, что это такое, это может быть спускаемый космический аппарат, либо это, вот, либо это должна быть операция. В том случае, когда от результата принятия решения зависит жизнь и здоровье человека, всегда решение должен принести человек, потому что именно человек несет за, не, за это решение ответственность. Никогда по-другому быть не должно. И причем, посмотрите, если вернуться опять к советской системе, вот это решение принимал врач, и в критической ситуации согласие родственника не требовалось, не требовалось. Потому что врач принимает ответственность. А когда сегодня мы даем согласие, да, в этом есть свои какие-то нюансы, и, наверное, в этом есть свои плюсы. Но это ответственность за мою профессиональную деятельность я почему-то перекладываю на другого. на другого человека. Так не должно быть, это перекосы. Ответственность – это прежде всего риск собственной репутации. А мы сегодня не привыкли рисковать собственной репутацией. Не хочется. Боязно. Вернемся к России. А, позволит ли увеличение скорости интернета, позволит ли а, внедрение новых технологий как-то помочь нашей экономике? А, ну, позволит оторваться ли от этого стагнирующих цифр, которые возможно ли переход да, на вот наше нефтересурсное проклятие, уход от него через... Какие-то вещи, связанные с программированием, цифровизацией, с экспортом этих технологий и идей а, за границу, и в, в другие страны, и получение от этого дохода, и получение от этого развития страны. А сейчас в мире основным товаром является знание, интеллектуальная собственность, нематериальное благо. А, собственно говоря, возможно, это тоже перекос. Я не буду отоценивать, это, это плохо или хорошо ли, я не экономист вообще ни разу. Реверс этого процесса на текущий момент может произойти только при каких-то катастрофических ситуациях в обществе. А, примером катастрофической ситуации в обществе является а, пандемия, но более жестких масштабов, чем она была сейчас. То есть, вот, знаете, вот, вот действительно пандемия, то есть не пандемия, Процент, не 2%, не 5%. Не симуляция. Да. 40% смерть, смертность, ]ね. да, там все. Вот в этом случае всем будет наплевать на цифровизацию, на знания, на интеллектуальную собственность, все будут покупать гречку, и все будут ценить гречку, и это абсолютно нормально. До тех пор, пока в мире все хорошо, цениться будут знания. Нет, но вы послушайте, вот даже текущая пандемия вызвала резкий спот. Плеск того же самого зума, ну как устройство онлайн общения. И когда люди будут вообще лишены физической возможности просто поговорить, уже знаете, даже сейчас пьянки по зуму организовываются, собираются люди и начинает. Это не Да. онлайн технология начинает замещать вот это нормальное человеческое общение. Может ли информация и знания, которые генерируются в России или будут генерироваться в России, создаются условия для такой генерации, а, обеспечить тот прорыв, то будущее, которое... Я вам отвечу разхожую фразу, которую знают, возможно, все, но лучшие математики и лучшие программисты, они из России. Причем зачастую бизнес они делают именно в России. На текущий момент и уже достаточно долго, наверное, где-то середина 2000-х годов, одно из основных отраслей... Как раз э, экспорта Российской Федерации. Я не говорю, что основной, одно из основных. Вот, э, начинается экспорт знаний в экономике других стран. Ну, опять же, это э, же по-разному же можно расценивать. Это можно рассматривать как прямая продажа программных продуктов, прямая продажа аппаратных продуктов, продажа вооружения. А это все от экспорта знаний оно не отделено. То есть все, что является востребованным на рынке э, мировом от Российской Федерации, кроме что называется непосредственных сырых ресурсов типа нефти, хлеба, чего-то еще, все является экспортом знаний. То насчет хлеба и нефти тоже можно поспорить, потому что современная добыча нефти и современные технологии выращивания хлеба, она требует себе очень много знаний. И а, если вы сумеете с одного гектара повысить собираемость зерна в 4 раза, это будет означать, что вы получаете выручку не из-за того, что вы потратили больше трудоемкости, а из-за того, что вы вложили свои знания, свои ресурсы в построение инновационного, инновационного процедуры сбора выращивания зерна. Поэтому экономика Российской Федерации на текущий момент, кстати, как показали последние два месяца, она является одной из наиболее инновационных, а она, кстати, является, опять же, я сошусь даже на предыдущую передачу, одной из наиболее устойчивых, и она, безусловно, является цифровой. Уже сейчас она является Сколько было паники насчет того, что ой, сейчас все рухнет, ой, сейчас мы все разоримся, сейчас все будет плохо, нефть упала, ну и что? Ну люди сейчас вышли на улицы, но ну, они точно так же покупают продукты, они точно так же отдыхают там, шуки, работают. Работать даже стали, кстати, больше. Это, ну это означает, что наша экономика, на достаточно устойчивая, а устойчивая она может быть в современном мире только благодаря цифровым технологиям. Поэтому в этом плане цифровые технологии это благо. В этом случае их используют правильно. Когда у нас появятся иллоны маски свои и запустят свои ракеты. Вообще с чего начался на SpaceX? Вы знаете? Он того, приехал что, в маску, попытался купить, купить ракеты, ракеты да. да в, в а потом пошел, да. Вот построит свою первую ракету, вот и поговорим. Вот построит свою настоящую ракету, вот тогда и поговорим. Вот создаст свой первый аппарат, вот тогда и поговорим. Вот осуществит первый многоразовый пуск, вот тогда и поговорим. Вот запустит на людей. Вот тогда и поговорим. Сейчас уже просто э, не получается какие-то еще вехи назвать, э, к которым можно прибавить, вот тогда и поговорим. Просто не веха, она э, рассматривается таким образом, потому что это топ, который был у Роскосмоса. Но на самом деле это достижение абсолютно ничем не выделяется в ряде достижений Илона Маска, то есть вот, ну, именно в ряде его достижений. Просто это тот топ, который был у нашего Роскосмоса, глубоко закосневой корпорации, которую, безусловно, во многом надо менять. Но к Илонам Маскам она не имеет никакого отношения. Да хоть десяток Илонов Масков вы сейчас устроите в Роскосмос. Ничего не произойдет. Что нужно, чтобы произошло, чтобы у нас появились свои... Что нужно, чтобы такие Илоны Маски работали в России, делали триумфы свои? Такие Илоны Маски работают в России. А где триумфы? Ну, вы мне, конечно, извините, но полноценное беспилотное такси сейчас запущено вот в мире только Яндексом. Вот именно массово работает. Плохой триумф, что ли? Вроде нет. То есть э, комбайны беспилотные точно так же да, запущены тоже э, только в России Россельмашем, причем уже несколько лет назад. И это замечательно. Я так э, понимаю, там вы тоже принимали участие? Нет, в... мы много в чем принимали участие, я сейчас сам рекламой заниматься не собираюсь. Вот. А жаль-жаль. Ну, надо будет займусь. это не такая проблема. да? То есть, по автоматизации наших заводов мы можем дать форум многим американским. То есть, я не понимаю, в чем причина, то есть, вот, почему вы считаете, что у нас недостаток триумфов? Что обращение Путина, когда он рассказывал о новых системах вооружений, которые сейчас только начинают проектироваться за рубежом, это не относится к категории триумфов? Безусловно, относится к категории триумфов. Вот Возрождение Северного флота, Гражданского флота и э, Севмор-пути — это не относится к категории триумфов, это относится к категории триумфов. То, что у нас новое, правда, опять же, ну просто одна из моих любимых техник, извините, то, что у нас строятся новые атомные ледоколы, а у США осталось ледоколов всего два, один из них в ремонте, другой, второй сломается, это не относится к категории триумфов. И почему мы осваиваем Арктику? Это относится к категории триумфов. Что еще дальше-то? Ну, у нас этих триумфов на самом деле вот настолько вот много. Ну Просто, скажем так, мы, мы предпочитаем все время говорить о своих неудачах. Даже Но, тот вот этот вопрос, Мас... это еще одно свидетельство, вот предрассудка, который тиражируется в том числе вот сейчас отсюда. Вы Понимаете? знаете, вот Запад упорно навязывает нам отношение ущербности. А, то есть мы должны чего-то постоянно стыдиться. Это нормально, это информационная война здесь. Да? А, Здесь мировые игроки, и вот Илон Маск полетел, началась истерия. Ну что он такого сделал? Ну, обычный пилотируемый полет, который у нас в истории нашей советской космонавтики был давным-давно, и в общем-то даже то, что нас сейчас той же МКС э, доставляет э, космонавтов за три с небольшим часа, а э, Маск, э, э, космонавты Маска летели там двое суток. Э, и э, э, ну, можно я скажу, я с вами совсем согласен, я просто скажу, почему это является триумфом, и, кстати, почему это, наверное, даже хорошо, потому что это в первый раз, наверное, за последние лет 30 события, которое освещает триумф человека, не системы, не государства, а отдельно взятого человека. И именно поэтому, наверное, его пойдешь потому что это сделал он, без него этого бы не было. Ну вы-то верите, что... а, то есть... Илон Маск. Это госзаказы, финансирование. Да, конечно. Нас... То есть там люди подсчитали, 85% идет у них. Так защиту. это нормально, но он же сам же добился этих а денег. А как он патенты все получил? Он... То есть невозможно взять... Нет, но я имею в виду, это личность, это личность. То есть если мы насмотрим, например, Сергея Павловича Королева, точно так же, говорили же об этом. Он то есть почему у нас вот авиастроение было мощным? Потому что у нас обменились технологиями Тот же самый Сергей Павлович Королев, он пользовался государственной поддержкой, он пользовался патентами со всей страны, поэтому он смог построить союз. Просто я же говорю, и в смысле, то, что вы говорите, это правильно. Я просто говорю, почему это сейчас озвучивается и почему наверное Наверное, даже хорошо и неплохо. Не потому, что это какое-то мощное технологическое достижение. Оно было. А просто потому, что это первый раз за все время вот триумф человека. Вот как вот по Стругацким вот этот вот триумф человека, не системы. Этот человек он мог родиться в любой стране. По поводу Стругацких. В Стругацких э, в их книгах прослеживается такая мысль, что в будущем человечество разделится на люденов, э, скажем так, людей, которые обладают более высокими знаниями, более интеллектуально развитыми и обычных людей, которые это на самом деле перекликается вот с тем же Михалковым, когда он говорил, что это он говорил, он говорил, что часть людей получит доступ там к более высокому образованию, более высокому интеллектуальному потенциалу, получит потенциал и вот цифровизация ее возможности они Будут так э, общество наше разделят на людей люденов? Может такое ну, случиться? Мы затрагиваем на настолько сложные темы. Здесь можно вообще начинать отвечать, начиная с сверхчеловека Ницше, и заканчивая да тем, почему. Раньше. Ну да, да. То есть я извиняюсь, да, я просто вот э, что называется. Вот, меня поймите, Я просто не фиософ, поэтому о чем помню, то вот ты ему отвечать. Да? На самом да. деле люди и людены есть сейчас. Есть элита, есть обеспеченные люди, которые по большому счету они выделяются от общего. Э, Сома людей, тем что у них более высокий доход, у них действительно более удобный доступ к более к медицине, к образованию. Но просто эти люди получили свои блага и свой статус не всегда благодаря своим там, качествам, да? а, а у Стругацки как раз описана ситуация, когда Людены получает эти свои свойства благодаря э, знаниям, усилиям. А знаете вообще, откуда взялась эта концепция? Расскажите, даже если я знаю, я? то я вы? думаю, читателям я будет интересно. Вот ну, да вообще с чего? Вот, вот, вообще вот вы посмотрите хронологию произведения Стругацких. Стругацкие воспевали коммунистический да. мир. Да, да, да. Полдень 21 век это а, коммунистическое будущее Объединенной Земли. В определенный момент Стругацкие, а, и опять же, я не буду это оценивать с моральной точки зрения, вы от меня этого не дождетесь. Разочаровались коммунистическом будущем, они разочаровались в этой системе, и начиная вот приблизительно с далекой радуги, жука в муравейнике, они начинают ее субстанциально критиковать и пытаются показать, как человечество пытается выйти из ловушки глобальной коммунистической системы и снова переходит вот к, к системе социальных страт, верхней социальных страт, который является Людена. То есть ну, это точка зрения стругацких, причем стругацких уже разочаровавшихся. Вот. То есть, ну, а, но, и причем вот эти вот социальные страты, они у нас сейчас в мире, в текущем, разумеется, ну, они всегда были, они есть и будут. Потому что у нас социальные страты, они делятся именно не по тем причинам, которым они делятся у Стругацких, у Стругацких это вообще что называется рафинировано, то, что называется от способности зависит от его социальное положение, а у нас это больше зависит от материального капитала. Но до тех пор, пока вот наша экономика будет зависеть от материального капитала, социальные страты у нас будут и куда они вообще в принципе могут деться. Но, говорю, исключением является только вот опять же вот, кастовая система, где ваше положение, вот ваше положение в социальной страте может зависеть не только от капитала, но еще от права рождения, например. Но, тем не менее, эти социальные страты в истории человека всегда были, сейчас они есть и будут до тех пор, пока у нас будет существовать ну, вот, вообще э, потребление услуг-товаров, производство услуг-товаров, ну то есть вообще какие-либо товары-денежные отношения. Мы от этого деться не можем. А у Стругацки они возникли по-другому, потому что он а, они пришли к необходимости нового создания этих социальных страт, но так как товары-денежные отношения им были полностью уничтожены, они пришли к синтетическому созданию этих социальных страт, вот, как раз вот, исходя из именно единственного основания, тематического основания, которое у них осталось, вот что называется способностью людей, которые смогли в них переходить. Но ну, разочаровались они в коммунизме, ну, это, ну так бывает. Ну, Но что поделать? Ему, кстати, тоже не имеет никакого отношения к разочарованию. Ну, да. Да. А я когда сказала, что это ведь может быть еще и... Гораздо глубже мы можем с вами зайти. Ну, мы можем зайти, например, в древнегреческую культуру. Интересное очень такое явление, что, как это, что такое полис, а не просто какая-то деревня. Да? Это где есть агора и где есть школа эфебов. Эфебы — это вот мальчики, юноши, которые будут... Потом защитниками, гражданами и так далее. И вот это образование к нашей болезненной теме с образованием, да, оно должно быть универсальным. И вот если это универсальное, единое образование, все Гомер читают, все, значит, там, к экзаменам говорят, все, значит, на полестре, все четыре стадии этой школы Эфебов проходят. Вот тогда эта школа Эфебов позволит отсеять то, что будет элитой. Вот там эта школа эфебов, как э, одна замечательная исследовательница говорит, вот они едут по городу в, на этих белых конях, все, значит, в масле в оливках. У меня одна мамаша своего не узнает, потому что это уже не конкретный юноша, это цвет нации будущего. И вот там происходит эта селекция, уже не на основе просто вот этих внутренних способностей, вот этой пластичности личности и культуры, о которой говорит Ницше, а эта пластичность личности и культуры, если набросим назад, она еще основывается вот на этой универсальной системе образования, которая точно уж, ну, прогрессию не говорим, но вот сегодня, если она будет сферой услуг, она никогда не будет универсальной, потому что мы будем действовать по принципу чего изволите, вот вы извольте кашки, пожалуйста, а вы, вы хотите песен их есть у меня, да? Вот вы хотите что-нибудь пожевать, у вас вам мясо с кровью или без крови? Образование в, в стране, в нации не может быть вот такой аморфной системой и сферы услуг, тогда это образование будет поддерживать элиту по праву рождения. Вот эту сословную или кастовую, как хотите назовите, элиту, которая сегодня сформировалась и которая, собственно, грузом висит у нас на шее. Хотел бы дополнить и уточнить, потому что тема интересная, формирование элиты, формирование элиты, в том числе в цифровом обществе, возможно, изменения, которые возникнут при принципах ее построения. Действительно, вы привели пример Древней Греции, полисов, как там формировалась элита. Прекрасный пример Китая с их системой экзаменов, которые в пору расцветов, но ну, они формировали элиту таким образом. Это достаточно справедливая форма была формирования элиты. В самом случае, пока там не наступало очередное разложение, когда это все вставало, покупалось и продавалось. Да? А есть форма британских школ знаменитых, частных, где тоже готовили элиту, в там, 14 градусов тепла детишки спали в очень жестких условиях, секли их розгами, по-моему, до сих пор секут еще до в этих школах. Uh -huh. Uh -huh. Это элитная школа. Вот в цифровом будущем да, нашем формирование элиты возможно? Какие будут принципы и как там будут подбираться эти люди? Если разработать система тестов, uh, по которым машина, искусственный интеллект, и будет отслеживать uh, людей со способностями, и вытаскивать их наверх, помечать их как перспективные, и по такому принципу формировать будущую элиту, это способ? Вот, ну, на самом деле, я отвечу, можно? Конечно. Это есть, вопрос, конечно. На можно. самом деле, на ваш э, вопрос ответа нет, по крайней мере, точного. Ту тему, которую вы затронули, э, это система контролируемого обучения под контролем искусственного интеллекта, или, по крайней мере, ассистента искусственного интеллекта, э, давно, прочной, совершенно различными, что называется, исходами, рассматривается фантастами последние, наверное, лет 50 начиная от сценария того что землю захватывает инопланетная цивилизация и а, при помощи системы искусственного интеллекта а, определяет наиболее перспективных особей например особи которые являются неперспективными которые подлежат условно говоря там, Да, усыплению да, и заканчиваю действительно построению там, эффективного общества будущего где искусственный интеллект является ассистентом тютера который позволяет себе а, получить наиболее ну, вот, что называется, эффективных, лучших там подмастерьев. На ваш ответ никто не даст вопроса. Ответ. Это непонятно. Это непонятно. Никто не знает. Это как бы, это... А, каждая, и каждый из возможных исходов, это одна из ветвей возможного будущего, которые зависит от совершенно каких-то у других различных аспектов, понимаете? То есть, вот, который зависит начиная от того, кто применяет этот искусственный интеллект, и заканчивая как раз особенностями его функционирования и адаптации вот к текущей культуре, где он применяется. То есть, можно ответить на тот вопрос, который является чуть более узким. Возможно ли до определенной степени улучшить процесс тестирования до определенной степени? для выделения ну действительно талантливой молодежи да возможно потому что ну, просто потому что что хуже чем сейчас быть уже не может как это мы уже э, достигли дна в него раз только снизу еще не и не постучали то есть любой вариант который будет лучше текущего егэ он уже просто любой вариант кроме текущего он же просто вот априори вот. будет лучше потому что это, это ужасно вот. Я, позволю себе сказать здесь пару слов, почему так осторожно, потому что я, честно говоря, не могу говорить об искусственном интеллекте, это слишком специфическая область. И я думаю, что это не предмет сегодняшнего разговора. Но как вот мне это представляется, все равно, когда мы говорим об искусственном интеллекте, который будет сканировать меня на предмет выявления каких-то способностей, все равно будет, все зависеть от того, какие цели будут поставлены там. Самому я бы сказал, кстати, да. да. А искусственному интеллекту кто поставит цель? И тогда мы будем выяснять что-то. Вот это вот идиотская система ЕГЭ, почему, да я согласна абсолютно с вами, и вообще система тестирования, вот, наверное, вы сталкивались даже вот во время работы здесь, это же катастрофа была несколько лет назад, когда были вот эти интернет-экзамены. Потому что 30% вопросов, это, это, так сказать, очень хорошо я оценю, 30% вопросов вообще были сформулированы неграмотно или на них были даны неверные ответы в системе, понимаете? Вот тогда возникает вопрос, почему это происходит? Это происходит в силу полного идиотизма тех, кто составлял эти вопросы, это один ответ. Или второй ответ. А самое замечательное, что тоже вы, наверное, я, я вообще люблю троечников. То есть, пока, когда я это сейчас буду говорить, это не потому, что я их не люблю. Вообще троечники, они как раз вот способны на какие-то выверты. Отличники школьные сегодня боятся всего. Это просто катастрофическая совершенно публика, с которыми нечего делать. Вот все, это не наше будущее, это не эфэбэ. ЭфэБ это вот наши троечники. Но у троечников у них еще есть звериное чутье. И вот на эти дурацкие вопросы они дают на каком-то чутье правильный ответ. Правильный да. с точки зрения системы, да. но не вообще. Да. Они составляли да. этот вопрос. Я с говорю, вы почему так отвечаете? Они говорят: так, Наталья Анатольевна, Значит, все просто. Если самый длинный ответ, скорее всего, правильный. Если, значит, было два раза А, значит, будет Б. То есть у них другой. Причем посмотрите, ведь это мышление не Ситуатив, это ситуативное мышление, да, но оно системное. Да, это программически, по-моему, да. психология да. хакеров. А, ну, ну, вы назовите ага. психологию хакеров. То есть, смотрите, вот что отбирали эти тесты? Они отбирали по содержательному незнанию, или же они отбирали вот эту способность адаптации к системе, я не знаю можно тестировать другие возможности, допустим, скорость реакции, еще что-то, но все равно цели поставит этой системе какой-то человек. И, соответственно, мы будем отбирать то, что мы уже знаем. Как социология, она получит то, что запрограммировано в вопросах. Я могу Прошу просто прощения. привести вот один, вот как это ни странно, успешный кейс. Вот один единственный известный мне успешный кейс построения системы автоматического тестирования, что если она будет сделана таким образом, Доттер, она может войти в массу, но пока это слишком дорого. То есть существует система IBM Дебатор. IBM Дебатор — это комплекс технологий искусственного интеллекта, заключенный в такую вот машину стойку, достаточно большую, которая может рассуждать, и причем... Ну, синтезирует вполне себе человеческий голос. Эта система существует уже на протяжении последних четырех лет. На абсолютно произвольные темы, но используя набор из существующих фактов. То есть она умеет анализировать действительно вот новые факты, то есть статьи в сети интернет. Вот система IBM Дебатор настолько эффективна, что она... Какой там тест Тьюринга? Тест Тьюринга это... Она прошла тест Тьюринга? IBM Дебатор не то, что тест Тьюринга прошла. Она в последних пяти дебатах которую она вела в том числе в Оксфорде, вот, э, по-моему, еще в Шаянском политехническом университете, я могу ошибаться с названием университета, она выиграла 5 дебатов из 5 Но перед открытой можно публикой. Так же, как и выборы организовать. А что такое тест Юринга? Тест Юринга ⁇ это когда машина должна убедить человека, что перед ней находится человек. То есть, да, конечно, она людей убедила. Она не то, что убедила то, что перед ними человек находится, она убедила своей большей компетентности, чем, профи... чем профессиональный оратор. Вот если система тестирования будет построена, вот, на базе такой машины, которая сможет, по крайней мере, на каких-то меньших уровнях сложности, то есть давать положительный вот, отклик, если, условно говоря, респондент ее победил в каком-то споре, либо сумел доказать свою точку зрения, то тогда она, она будет эффективной. Но с, с этой точки зрения это будет просто очень дорогостоящей заменой живого человека-собеседника. Опять же, когда это будет рентабельно, хороший вопрос. Вот. Другое дело, правда, что сейчас есть облачные технологии, которые позволяют не ставить эту стойку, что называется, реально, а которые позволяют действительно это развернуть, вот, мощность в облачных сервисах, тогда мы вполне себе можем прийти к такому будущему, то, что запускается какой-то веб-портал, и с нашим ребенком начинает беседовать робот на отвлеченной теме, синтезируя голос, например, спрашивает: а скажи-ка мне, гаупчик, а почему ты считаешь, что в задаче... С какой яблони нужно собрать больше яблок, ты выбрал правую. Вот объясни мне свою точку зрения. И вот в этом случае система автоматизированного тестирования имеет право на жизнь, потому что в этом случае они могут подменить с собой квалифицированного преподавателя, оратора, дебатора. Ну непонятно, когда они войдут в жизнь. Но такие системы жизни это вот успешный кейс. Ну это вот, это действительно, просто понимаете, вот, вот честно говоря, на меня это произвело настолько глубокое впечатление, что всякие успехи там по игре в год, то есть это просто, эта машина, которая полностью, не то что прошла от Стюринга, которая, то есть убедила в пяти случаях из пяти, то что она более права, чем квалифицированный оратор, на абсолютно произвольные темы. В том числе она даже в, в одном из споров умудрилась убедить аудиторию, по крайней мере, по убеждениям аудитории, то есть, э, используя, что называется, принципы автора там, побеждения в спорах, да, то что искусственного интеллекта, который может эффективно вести дебаты, не может существовать. То есть она даже в этом вот. увидеть аудиторию. Да. Вот слушает вас есть, если... обычный человек. Если замирает от ужаса: привет, Skynet, и вперед понеслось. Да. Ну, если вместо правда. Никиты Бесагона поставить эту машину, она докажет, и чипизацию, и вред 5G и выше. Нет, понимаете, машина умудрилась, более умудрилась объяснить аудитории вместе с профессиональным да. оратором, что ее не существует, что ее не может быть. То есть да, она, она объяснила, что, условно говоря, внутри нее сидит человек и просто набирает вот этот текст. Ну, условно говоря, так. Угу. Когда мы говорим каждому по способностям, всегда возникает вопрос кто будет оценивать эти способности. И, возможно, как раз подобные машины будут более объективны э, в подобном выборе. Возможно, появление таких машин, которые будут более объективно оценивать способности человека. Они... Но как человек это переварит, вопрос. Вот я такое будущее не верю. Я не хочу быть в таком будущем, когда меня будет оценивать машина. Хорошо, я тогда будет оценивать племянник какого-то крупного чиновника, который просто по-дружески попросил, чтобы у себя устроили на работу этого племянника. Он может не зуб ногой быть. Но, но это... он будет твоим начальником, он будет тебя оценивать. Но, но это же человек. Занимаемся. Да это человек, но это будет оценивать он тебя. У этого человека это может такой единственное достоинство. Вид, как я. А здесь оценивает принципиально чужая система, чужая наша У этого человека вида. может быть масса быть предубеждений в отношении тебя. И а который... Вы даете гарантию, что эта система не будет античеловеческой. И поэтому это очень страшное будущее, да. То есть вот потому что вопрос правомерности использования таких систем, этичности их использования непонятно, как он может быть решен. Вот этот термин лишние люди, он может распространиться и на все человечество, в общем-то. С точки зрения машины, людишки, ну, если она способна сама себя обслуживать. Ну просто изначально, да. То есть я говорю, во-первых, во я с вами полностью согласен, это очень страшное будущее. Вот. Я, хоть вот, меня и представляет, а по агентам цифровых технологий, я не хотел бы жить в том будущем, где меня объективно с ее точки зрения оценивают машины, которые работают на базе решающих правил, которые создал пусть даже человек с хорошими намерениями. Просто там вопрос был другом, можно ли построить такую систему тестирования, построить можно, но хорошо ли будет ее внедрение, это, другой вопрос это, вообще. Это, и это очень страшное общество, где людей объективно оценивают машины, это очень страшное общество. Знаете, в начале нашего разговора я, предполагая э, о том, что наши власти полагаются на цифровизацию как на палочку-выручалочку, привел такой как довод, как их одну из надежд, возможно, я ошибаюсь, конечно, о том, что с помощью цифровизации, с помощью этих тех, новых технологий э, можно превратить наш итальянистый русский народ, итальянистый в кавычках, э, в смысле такой достаточно ленивый, достаточно, э, да, очень быстро э, соображающий, но слабодисциплинированный, не очень любящий труд. А в Дисциплинирует немцев. То есть, по сути, такая программа Андропова конца 80 начала 80-х годов по повышению дисциплины. Там через, у него было через дружины, через там, формы а, такие более простые и понятные. А здесь будет при помощи новых технологий. То есть, речь идет о... Такой социальной инженерии, да? Об изменении нашего народа, его психотипа, его ментальности. Возможно такая социальная инженерия вообще? Или это было абстрактное выражение для красного словца, которое в итоге выскочило у меня? Ну, винегрет любимое блюдо русской кухни. Я понимаю, все в одном флаконе. Давайте все-таки из аквариума попробуем, из ухи даже не, попробуем сделать аквариум. А не наоборот. Мне кажется, что здесь все как-то в одну кучу сложилось. Ну, во-первых, э, мне с самого начала было непонятно итальянистость русского народа, превращение его в трудолюбивых немцев, потому что мы опять говорим о каких-то стереотипах, которые неизвестно откуда возникли, и это обломки каких-то странных очень представлений. Но вообще э, говорить о трудолюбии и нетрудолюбии российского народа – это очень серьезная тема. Ну, Во-первых, э, не будем забывать о том, что есть разные представления о трудолюбии. Например, ни одна культура Левшута в не создала, кроме российской культуры, пусть даже и в Лисковском исполнении. И это тоже удивительная вещь, создать нечто совершенно неутилитарное, абсолютно никому не нужно, по большому счету, потому что Блахат танцевать не могла, да? но при этом потом все-таки выяснить, чем ружье это чистить надо. Понимаете, то есть это совершенно другой подход и к труду и к деятельности вообще. И, между прочим, я бы сказала, что это такой вот коммунистический подход к труду когда труд свободный, труд свободно собравшихся людей. И вот для российского человека это все-таки свойственно. Поэтому я не думаю, что, во-первых, что россиянин итальянистый, не надо об этом говорить. И если мы сделаем из него немцев, то вот тогда все эти возможные преимущества и все лучшие математики, и лучшие программисты у нас пропадут. Можно я вот просто скажу, mm -hmm. да, про У вот, Мне вообще, когда вот русских начинаю сравнивать с итальянцами, mm -hmm. мне 75-летие Великой Победы у нас сейчас, да, я напомню вам цитату Муссолини, итальянцы совершенно не умеют воевать. Про русских кто-то может так сказать? Нет. Зачем русских вообще сравнивать с итальянцами? С другой стороны, каких итальянцев мы рассматриваем? Вообще какого исторического периода? Может быть, опять же, про то, что итальянцы никто не, не умеет воевать, кто-нибудь сказал бы Гаю Юлию Цезарю? Нет. Mm -hmm. Непонятно, почему вообще русских сравнивают с итальянцами? Мне, вот мне вот вообще это непонятно. То есть, почему вот хотя бы вообще, по крайней мере, с ними? Я это сказал в кавычках, привел пример. Нет, ну я просто спросил. Да. Хорошо, давайте тогда я сформулирую вопрос по-другому, хотя он, опять же, может, вам не понравится. Бывает. Сможет ли эти цифровизация общества, новый технологий, переход на новый уклад, стать тем кнутом, который взудает Россию? Да, я опять же спрошу, а почему вы хотите к России подойти кнутом? Потому что Речь у нас был Петр Первый, ну, у нас был Сталин, при которых мы проводили технологические прорывы. Мы выбивались в некоторых лидирующих Давайте мы сейчас позиции. не будем говорить о личностях, и о персоналиях и о персонажах, о потому что Можно я договорю? Потому что историческая личность и историческая персоналия – это вещи для нас не всегда досягаемые. А мы очень часто оперируем понятием «исторический персонаж» исторические персонажи Петр I и Сталин, о котором мы говорим, это исторические персонажи, которые созданы различными историческими идеологизированными школами, и которые, в общем-то, сегодня э, в этом плане находятся в очень э, в таком странном э, бульоне э, такого обыденного понимания, тиражируемого, в том числе э, псевдонаукой, и в том числе псевдокультурой, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому не надо говорить о Сталине, не надо говорить о Петре Первом сейчас. Это другой разговор совершенно другую сторону. И, и я, например, э, не считаю, что Россия и российский народ нуждается в кнуте для того, чтобы э, он был взнуздан каким-то образом, поставлен на дыбы э, Ничего хорошего от того, что поставят на дебы э, российскую действительность, не будет. Я рассуждаю, как рассуждает, когда мы говорим, вы говорите, не сравните с Петром, не используйте эти слова, да, с Сталиным. Но те люди, которые сейчас в стране принимают решения, Выше руководство страны, они слова эти используют, они этими штампами живут, и даже если посмотреть по нашей пропаганде, как работает, там, для них это близко и понятно. Вы говорите, что не нужно использовать кнут, да, то есть вам это слово не нравится, но для Андропова, который начинал программу повышения дисциплины и производительности труда путем, ну, методов не сталинских, но кнута. Для него это было в понятное объяснение. Он не с такими философскими вопросами. И вот те люди, которые сейчас принимают решения и которые надеются, в том числе через цифровизацию, через технологии, там, поднять налоги, а это репрессии, усилить правоохранительные органы, усилить репрессивный аппарат, потому что мы видим, цифровизация э, как раз в сфере правоохранительных органов, она семимильными шагами идет. Технологии туда вкачиваются, и деньги, и ресурсы на эти технологии очень серьезные. На медицину столько не уходит, на образование столько не уходит, как уходит туда. Потому что ну, это важнейшая функция государства, возможность сделать репрессии. И поэтому, когда я спрашиваю, возможно ли взнуждать страну через вот эти технологии, через... А что такое, вот вы говорите, мы делаем, разрабатываем технику, разрабатываем роботизированные системы, и люди, которые сейчас лишатся, своих рабочих мест, могут получить рабочие места, переобучившись, переизменив себя. Mm. Да, они, это же тоже насилие внутреннее. Но нас человек... no, вообще, в принципе, эффективная деятельность человека возможна только, когда он выходит из зоны комфорта. Да, то есть это выход из зоны комфорта, скажем так. Вот давайте этот термин используем вместо немцев, вместо итальянцев новые технологии, новая цифровизация, новый э, технологический уклад, который создается сейчас на наших глазах или постепенно создается на наших глазах, выведет ли население нашей страны из зоны комфорта и э, и позволит ли это стране занять то место, которое нам нет в числе великих держав? Разрешите я попробую ответить. Конечно. Да, то есть вот это чисто исключительно моя субъективная точка зрения то знаете, я вот очень плохо вот отнесся, когда вот у нас вот ввели сейчас, вот, ну вот в связи там с пандемией со всем остальным, дистанционное образование у школьников. Очень плохо. Потому что вот, нет, я скажу, как я отнесся, чем все это закончилось. Я не буду, опять же, сейчас следующая моральная оценка, я сейчас ответь не буду, но это моя личная субъективная оценка, мой личный жизненный опыт. Вот как у нас вот, э, происходило вот обучение моей дочери. То есть вот, ну, вот она уходила в школу. Она приходила из школы, она говорила, что сделала уроки, она получала какие-то оценки, мы им радовались. То есть я, честно скажу, то есть я радовался даже, когда, ну я, правда, я говорю, что это плохо, тройки получать не нужно, это, это плохо. То есть, ну, правда, ну не надо. То есть пятерки не всегда хорошо, но тройки чаще всего это плохо, давай, ну, там, ударница, все, там, все нормально. И все жили в зоне комфорта. Ребенок ходил в школу, что-то делал, что-то получал. Ей, как и большинству детей, вот ее возрасте сейчас, там, в районе 10 лет, абсолютно на самом деле наплевать, что она получала, точно так же все прекрасно. Дома ждал YouTube, там какие-то соцсети детские, все такое. Нам тоже было все хорошо. Мы в образовании ребенка там это вот, похвалили, что-то объяснили. Все. Что произошло, когда вот внесли домашнее образование? Знаете, мы поняли, что ребенком надо заниматься. Мы же вместе с ним стали делать эти уроки. Нет, это другое дело, что уже через месяц она стала делать все сама, но мы же научились контролировать, что она делает, как, почему. Ребенок стал более дисциплинированным, а на этот год закончил с двумя четверками, такого не было никогда. Поэтому, вы знаете, вот на некоторые вещи очень сложно ответить, как это будет, потому что сначала мы к ним можем относиться плохо, потом закончится хорошо, так и наоборот. Вот Сложно сказать правду. Очень сложно сказать. Наверное, пока не ответим. Тут вопрос, ведь я абсолютно с вами согласна. А самое главное, еще вот в этом дистанционном обучении школьников, я не знаю, как вы, я, например, прониклась просто таким, знаете, благоговейным уважением к учителям, к учителям начальных классов. Да. Потому что вот старшеклассники, это там понятно, это уже другая песня. Но когда вот мы выходили в Zoom, когда не было своих лекций, когда я с ними сидела, и когда вот это, начинался этот ужас, там Маша, привет, у Кати бегает кошка, и она их собирает каким-то образом, они работают. То есть вот у этого есть обратный такой эффект, обратная петля. Мы стали ценить вот это офлайн образование и офлайн контакты Может быть, вот это. Как привилегию причем? Как привилегию хотя бы как привилегию для родителей. Да. Это действительно вот такой неожиданный эффект. Вот. А потом, вы знаете, мне кажется, еще одна спекуляция нашего сознания. Причем это вот в данном случае философы виноваты стопроцентно. Я всегда говорю, то, что происходит на улице, это вина философов. А почему, собственно, мы так боимся слова насилие, друзья мои? Почему у нас насилие это какой то Да нет без насилия ничего. Образование нет без насилия. Образование это не демократический институт. Если вы хотите что-то получить из этого образования. Воспитание ребенка попределивает по насилие над личностью. Воспитание это насилие. Это не значит, что вы его лупите по средам и приговариваете в Пушкин гений, потому что он иначе это не запомнит. Дело не в этом, потому что ребенок хочет играть. И если вы хотите вырастить нацию дебилов и идиотов, превратите образование в игру. Вот, кстати, цифровизация, к таким вот негативным последствиям ее может быть превращение образования в игру. Хуже, чем гемификация образования, не может быть вообще Это ничего. Ужасно. Это даже хуже, чем ЕГЭ. Да, это вот, может катастрофа. Быть, мига, да, может. Можно вот а добавить. По поводу сейчас, извините, я просто закончу, ладно, вот эту фразу? И поэтому, понимаете, когда мы говорим, ах, это будет насилие, вот это одна из спекуляций, которые в том числе... Да, действительно, вот вся европейская философия, восточной философии нет, у них проблемы нет. У них проблемы философии колоссальной традиции. Свобода. А мы при этом забываем, Сократ, служению... Служению способен только свободный человек. В самых э, дорогих частных школах Британии прописываются телесные указания. Почему? Да, потому что офлайн общение, цифровизация удел бедных. Цифровизация это когда люди уходят от реального мира, от офлайн общения, а офлайн становится роскошью. Книги становятся роскошью, печатные книги, это уже роскошь. Уже встретиться с человеком, поговорить, сейчас опять, ну, пандемия. Но многие же подсели на это онлайн-общение, в том числе и работодатели. Это снижает издержки. Люди вот так вот где-то там, вместо себя можно картонку поставить в зуме и спокойно сидеть пить чай. А на том конце провода человек будет думать, что... Все в порядке. Зато есть огромный плюс. У нас в России всегда была беда, я процитирую выражение. Хочется поработать, посиди, посовещайся, и все пройдет. Ну, я его немножечко изменил, но тем не менее. Ну, вы знаете, сейчас настолько вот, больше времени, среди с удаленной на работу, теперь вот можно вот, потратить. Потому что даже когда идут совещания. Тебе не надо из себя изображать из тукана, а ты можешь выключить микрофон, видео, ты там присутствуешь, реагируешь на какие-то ключевые слова, темы, относящиеся к себе, и занимаешься своими делами. Поэтому в этом случае э, очень много времени экономится вот, вообще. А, можно еще раз поговорить? А здесь еще, Смотрите, секундочку. Секундочку. еще есть еще. один интересный момент, э, когда, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мало того, что просто вот в этой системе некоторой изолированности, дистанционности, мы можем делать то, что хотим. Вообще у людей появилось желание поработать. О, фантастическое фантастическое. Вот, вот, да. Так это же это хорошо, да. Что это самое замечательное, если раньше разговор о каком-то деле шел у нас, ну, извините, как в 12 стульях, утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья, да? То сейчас ребята говорят, потом, потом, давайте потом обсудим, когда Дмитрий... это все будет, давайте делать Одну реплику сначала я хочу да. как вы сказали поговорка по совещанию? Нет, ну хочется поработать, посиди, посовещайся и все пройдет. Это э, русская дорожная поговорка. Я про итальянец просто вспомнил, вот, как раз она из этой серии. То, что цифровизация сейчас убирает. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мне кажется, мы гуманитарный аспект цифровизации хорошо задели. Вот и в разных ракурсах. Цифровизация, цифровизация может быть меньше, но гуманитарный аспект мы смаковали с разных сторон. И э, я хочу в завершение нашей программы снова представить наших гостей. Это профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета Теречника Наталья Анатольевна, э, директор Центра цифровой трансформации Казанского федерального университета, заведующий кафедрой киберфизических технологий, высшей школы кибер, кибер, киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Чиклин Дмитрий. Евгеньевич и журналист, блогер Бигбов Альберт Дамирович. Спасибо, до свидания, до новых встреч. Большое спасибо. Спасибо.